Всем привет! Продолжаем знакомиться с SDL и сегодня, ну, знакомимся, вы уже знаете, по э, туториалам лази, вот. Короче, сегодня у нас э, тема наша Bitmap Fonts. Что это такое? Ну, на самом деле, здесь опять-таки ничего нового. Здесь все у нас то, что касалось в предыдущих уроках. То есть, в принципе, в самом начале, ну, где-то до середины мы основные возможности разобрали, а дальше, дальше все. Но, тем не менее. Смотрите, что такое Bitmap фонд. Это шрифты, которые, которые нарисованы ручками. То есть, это не векторные какие-то, а это просто вот такой шрифт. Вот Давайте я зайду сейчас. Вот здесь есть картиночка и, и, и нет, не вот здесь. Вот здесь. И я не заморачивался и использовал PNG-шку оригинал автора. А, вот. Потому что здесь, в принципе, в этом уроке нечего добавить и нечего убрать. Да? Соответственно, это все нарисовано ну, там, в Paint, в Photoshop, в гимпе и так далее. вот То есть, ручками можно нарисовать шрифт, как вы видите. Вот, соответственно, соответственно, это все, я думаю, вы понимаете, разбито это все такая некая табличка, матрица, да, то есть здесь четко есть количество, есть ширина какая-то и высота в строках и линиях. Вот, соответственно, в данном случае вот как это все представлено. То есть у кажд... каждая буковка, грубо говоря, ограничена каким-то прямоугольником, у которого известны ширина и высота. Ну и, конечно же, маленькие буковки, они ограничены тем же прямоугольником. Но, как бы, выводить надо меньше, чем вот здесь. То есть, по-хорошему, конечно, уже можно было бы ляпать вот такие вот прямоугольники. То есть, по факту, что нам надо сделать? Нам надо сделать, загру... нам надо загрузить картинку вот эту. И дальше пробежаться по вот таким вот квадратикам и запомнить их. Так как здесь представлена таблица ASCII, ну, грубо говоря, то есть, английские символы, там циферки, знаки всякие. А вот здесь по-хорошему русский язык, там или украинский должен быть, или у кого еще, что там на в локале. Вот, но здесь не представлены все языки. Но всех языком вам и не нужно. Короче, давайте рассмотрим, как это все здесь реализовано. Итак, смотрите. То есть вот вы видели, у нас есть. Картиночкой, вот эти прямоугольнички. Но дело в том, что не надо выводить полностью прямоугольничек, надо его чуть меньшим сделать. И вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот показано, да? То есть вот по факту загружается картиночка, а дальше определяется э, шире, э, ну левый край, правый край, нижний край и верхний край. И формируется вот, то есть нарезаются вот такие вот прямоугольнички. Вот, для последующего вывода. Да. Как это делается? Сейчас я вам все покажу, а потом запустим. Есть такой классик, Bitmap фонд Что он делает? Что он делает? Он делает следующее. Он загружает что-то. Он загружает текстуру. В данном случае идет загрузка картиночки, PNGшки. Дальше. Дальше вот здесь <coughs> идет определение... Uh, ну, почему 16 на 16? Потому что у нас uh, вот это вот добро, вот эта табличка, она 16 на 16. Соответственно, нужно пробежаться по всем. Короче, с... Вы, вы видели вот эту вот картиночку, да, где у нас есть вот такой прямоугольничек, но весь его выводить смысла нету, да и вообще нельзя. Соответственно, нужно определить для каждой буковки, для каждой символа его края. Левый, правый, верхний, нижний. Как это определяется? Ну, вот здесь есть гифка, которая показывает, как определяется, например, левый край. То есть берется самая левая часть и пробегается по, по пиксельно вниз. Если мы встретили не, не встретили ни одного, к примеру, черного пикселя, ну, непрозрачного, значит левый край еще не обнаружен. Смещаемся на один вправо и опять по, по линии этой идем. До тех пор, пока не встретим хоть один непрозрачный. Соответственно, мы определили левый край. Точно так же правый определяется. Потом верхний край и нижний край. Соответственно, вот создается вот такой прямоугольный чек. Для, для каждой определенной буковки вот такой прямоугольный чек. Вот. Короче, вот идет построение. Что значит построение? Мы загрузили нашу текстурку. Есть? Есть. Дальше. Дальше, дальше. Мы определяем... Э цвет фона background color вот он то есть мы берем пиксель 00 ну конечно же если символ будет такой что в этом пикселе не будет прозрачным то мы можем неправильно определить соответственно ну короче ничего страшного в этом нет если вы будете рисовать э, свои буковки или символы запомните что вот здесь пиксель должен быть э, ну как бы прозрачным до да? цвет фона вот он то есть здесь такой голубенький вот, либо же, либо же руками задавать прозрачный, э, цвет прозрачного пикселя. Вот, короче, вот мы определили дальше, дальше ширину, высоту каждой буковки. В данном случае там, по-моему, 39 ширина в пикселях и 59 высота. Ну, не суть. И вот здесь как раз пробегается, и мы определяем левые, правые края, верхние. И еще определяем... В данном случае, вот, как вы видите, current равно А. Проверяется на А. В данном случае мы определяем высоту буковки. Ну, берем, берем в качестве нашего как его, прототипа буковку А. Вот, соответственно, высота всех буковок, ну, при печати, да, будет подразумеваться, что не выше буковки А. Потому что, когда у нас будет перевод на новую строку, то нам надо будет определить, определить, вот, M New Что такое M New Line? Это как раз высота, когда у нас встретится с, э, перенос строки, то нам нужно будет рисовать на сколько-то игреков ниже, да, то есть сместиться вот, соответственно, высота берется вот вот буковки А ну, здесь было написано, что буковка «А» дала самые лучшие результаты. Я не пробовал. Так, сейчас, где тут у нас это он писал. Вот он писал. Буковка а дала лучшие результаты. Вот, потому что, например, такие символы, как «J», «Y», G, они, если посмотреть, они как бы некоторые могут вниз залазить. Да? Вот здесь, например, никакие буковки вниз не залазят. То есть, они все выровнены. Вот, ну и в некоторых... А, хотя... не, не, ну в J все-таки вот, Y не залазят. Они доходят до края, а хотя буковка E тут выше. Так вот. Короче, в качестве основы взята буковка А, Вы можете попробовать разные буковки. Вот, короче, что такое build? Build это идет построение. Дальше, смотрите. M-Chars. Есть у нас массив для этих букв. В данном случае это массив размером 256 и массив чего квадратика вот этих которые мы определяем соответственно здесь максимум 256 символов может быть как же быть если вы захотите например использовать utf-8 символы ну короче там русские украинские там какие-нибудь еще ну нестандартные не из таблицы ascii да не английские ну для этого можно воспользоваться не массивом а можно воспользоваться деревом в качестве ключа будет выступать номер символов таблички. Ну, UTF-8. К примеру, русская буква А, она имеет какой-то свой четкий номер. Соответственно, это будет ключом. А значением в дереве будет как, как раз вот это рект. Соответственно, в этом дереве можно э, хранить, хранить много, ну, многоязычные символы. И для каждого символа, ну, там, наверное, ректом не обойдешься. Там, наверное... Нужно, ну, если многоязычные эти делать, то нам нужно нарезать картинки да. Там для всех языков и непосредственно буковки. Работа такая себе кропотливая должна быть. Вот, но выходом как я сказал в этом случае вот так как здесь у нас как вы видите э, как вы видели из картиночки у нас таблица ASCII. соответственно в ней 256 символов все они здесь забиты все остальные наши буковки и соответственно когда мы печатаем вот я вам сейчас покажу где тут гейм, когда мы пишем эти буковки вот они да вот рендер текст передается буков передаются буковки соответственно каждая буковка как вы знаете имеет свой код в таблице аске соответственно там приходит например большая буква а это 65 вот и здесь строгое соответствие по индексам так как они лежат таблицы аске соответственно приходит 65 65 а 65 берется вот отсюда то есть индекс в массиве 65 возвращает тот правильный прямоугольничек который будет соответствовать вот вот этому положению вот, вот так вот соответственно для того чтобы другие языки то вам нужны другие наборы картинок и соответственно нужно будет под каждый язык загружать свою картинку вот и определять и определять но массив не подойдет потому что я не помню какие номера у русских буквок а или у других языков на начи ну начинается да соответственно можно конечно же создать массив из там 100 тысяч элементов и из них 80 процентов будет гулять ну то есть смысла нет наверное проще это сделать деревом ну короче это технический момент и как его решать каждый может э, решить сам вот так вот. Вот, поэтому основное вот в этом уроке у нас это build, функция build, которая, собственно говоря, определяет вот эти границы. Вот. И, соответственно, current char, это как раз вот этот код из таблицы ASCII. И вот здесь в этот массив мы записываем x, и y и ширину, и высоту. И дальше, и дальше, и дальше... Ну, по-хорошему, полностью квадратик этот записывается, вот его положение. А дальше, когда мы определяем непосредственно границы, то тогда эти значения там немного перезаписываются, вот, то есть, ну, уточняются. Вот, соответственно, вот каждый массив содержит такие вот нарезанные квадратики. Ну, не нарезанные, а вот такие вот прямоугольнички. Вот. А дальше, когда идет печать, то есть просто из этой картиночки берутся по прямоугольничкам с определенными координатами эти области и выводятся на экран. Вот, наверное, в принципе и все, что по этому уроку. Ну здесь он конечно же еще показывает я думаю это вам всем уже давно понятно он расписывает функцию getPixel пиксель 32 что такое getPixel пиксель 32 getPixel пиксель 32 getPixel пиксель 30 так давайте get чё не тут а а где так или у меня нету не есть смотрите-ка мы x и y берем и чем, чем мы тут возвращаем, кстати. А это мы берем, хотим узнать по x и по y, что за пиксель, да, значение пикселя. Вот, вот и он тут что, он тут расписывает. А дело в том, что у нас же пиксели, что такое пиксели? пиксель по пикселям это грубо говоря одномерный массив. Вот. Ну, как, но одномерный массив, но с одномерными массивами можно работать как с двумерными. То есть даже не так. Двумерные массивы можно представлять в виде одномерного массива. Ну, например, вот о, и вот здесь он все показывает. Вот, например, у нас двумерный массив. Ну, классический выглядит, да. Но дело в том, что эффективнее обращаться к одномерному массиву, а не к двумерному. Ну, в основном. Ну, бывают и обратные случаи, но про них мы говорить не будем. Так вот. Как он представлен? Смотрите, вот типа двумерный массив. Одномерный массив это то же самое, вот красненький, беленький и дальше какие-то цвета с оттенками, зелененький. Это, это я не знаю какой цвет, как он называется. Здесь то же самое, вот зелененький и у нас вот, как вы видите, идет продолжение. Там светло-синий, или да, это не голубой, а потом синий розовый, желтый еще какой-то. вот То же самое. То есть, это, грубо говоря, он разложен. Да? Соответственно, как обратиться к элементу, да? если он двумерный? Мы привыкли, что в двумерных массивах есть э, x, y или вот Два измерения. Но по факту у нас есть одномерный массив. Все очень легко и просто. x, y есть и есть ширина нашего типа двумерного массива. Так вот, в данном случае ширина вот она, pitch. То есть, мы y умножить на ширину плюс x. Теперь смотрите, если ну, y в данном случае это линия, да? если у нас линия 0, то все, 0 мы умножаем на ширину, мы в любом случае получаем 0. Соответственно, если мы хотим доступиться к элементу, если первое значение у нас будет x, это что у нас? По, по горизонтали, а y по вертикали. Так вот, y по вертикали 0, а x 1. То есть получается x 1, y 0. Следуя из этой формулы, мы получаем значение 1. Или же если мы берем x1, вот x1, а y0. Вот оно, y0. Соответственно, мы получаем первый элемент. То же самое вот здесь, формула работает. Да? y умножить на ширину, в данном случае без разницы, какая ширина, потому что первое значение 0, плюс x, плюс 1. Соответственно, первый элемент в массиве. Теперь давайте поступимся к элементу, например, вот, вот этому. Это у нас что? y1, вот это вот. Первая линия, то есть это нулевая, это первая, y1. А x какой? 1, 2, 3, ну 0, 1, 2, 3, x3. То есть получается y1, то есть x3, y1. x3, давайте вот так вот, чтобы было проще. Это будет x, это y. вот. Теперь давайте последуем этой формуле. То есть в данном случае мы к чему? Мы и к вот этому хотели доступиться. То есть в одномерном массиве вот оно значение. Ширина какая? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Значит у умножить на пять. Один умножить на пять. И плюс три. В данном случае будет 8. Считаем. Ноль, 1, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот он. То есть в одномерном мы доступаемся так и в двумерном используя э, э, x и y вот надеюсь надеюсь я объяснил более менее понятно вот поэтому он здесь это и описывает вот э, пиксели пиксели это с предыдущего урока вы уже знаете э, мы научились манипулировать с пикселями соответственно вот здесь мы просто берем и получаем нужный нам пиксель для чего то э, для чего того чтобы получить его цвет в э, в виде инта. А, ну, этот режим еще называется назыв, называется rgA888. Где он тут? RGBA. Вот он. Пиксель формат, формат пикселя. То есть он говорит, что а, значение цветов будет в трех байтах, и в четвертом байте будет значение прозрачности. Соответственно, у нас Ä, еще больше увеличивается цветовая гамма, да, набор цветов. Потому что если просто есть RGB, это один набор, но если еще добавляется там четвертое измерение, то есть прозрачность кажд... Кажд... каждого цвета, соответственно, вариантов еще больше. Так, ну и давайте я все-таки запущу, но тут особо смотреть нечего. Здесь все то же самое, что улазит. То есть у меня, правда, выводится все красненьким. Почему красненьким? Потому что... Потому что э, при, наверное, вот при загрузке текстуры, при загрузке текстуры, я то, что непрозрачное, устанавливаю в красный цвет. Вот и все. Ну, по факту, по факту, если мы так посмотрим, то на картиночке на нашем шрифте будет. Э, символы черным черным черным нарисованы то есть вот этот цвет голубенький он убирается он убирается вот здесь смотрите вот я устанавливаю голубой цвет вот то есть это красный у нас 0 дальше не rg да вот зеленый и blue green blue но теперь мне надо этот цвет перевести в э, вот этот вот формат да в котором у нас 3 байта за цвет отвечает, и один байт за прозрачность. Так вот, вот устанавливаю прозрачный цвет. Что я делаю? Я перевожу, да, наш цвет, наш цвет, вот он, голубенький. И еще добавляю четвертое измерение, то есть прозрачность устанавливаю в ноль. И вот я получаю транспарент. То есть это здесь загрузка текстуры, производится, в которой воспринимаются прозрачные цвета, вот цвета, у которых вот такой вот выставлен Ну, цвет, блин, тавтология получилась, вот. То есть, как вы видите, здесь такая PNG-шка, но не совсем PNG-шка. Здесь есть голубенький цвет. Вот, соответственно, если вы загрузите другую PNG-шку, которая голубенького цвета, к примеру, не будет, то она как бы не совсем будет прозрачной. Вот, соответственно, короче, я определяю эту прозрачность, определяю прозрачность, и если пиксель не прозрачный, я устанавливаю его в красный, красным цветом. Вот, но, ну, это такой подход, в принципе, тоже можно использовать. Вот сейчас вы видите, все черненький. Вот, Но для того, чтобы это все использовать, надо продумать, как это все делать. То есть это все должно быть тогда в связке находиться. А вот Bitmap Fonts, чтобы мы могли указать цвет. Вот и, и, и, и цвет загружаемого. Либо уже при отрисовке нужно как-то, например, например, например, пробежаться по... Получить непосредственно эту область, пробежаться по ней и заменить пиксели, либо еще что-то. Ну, короче, это тоже технический момент, который, в принципе, решается. А вот. Ну, в принципе, все. Как бы здесь ничего такого нового и ничего сложного нету. То есть, это все на основе старого Вот. То есть, самое главное было просто определить квадратики и вывести их. А вот и все. Ну, в принципе, все. Архив будет при, при, прикреплен. Архив, рабочий архив. То есть он, оно это все работает под виндой тоже. Ну не в квитишке, я там в студии это пробовал, но оно под виндой тоже работает. Вот, ну теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.